О, мы инвалиды просто, ребят. Ладно, понял. Мужики, все помыли, 500 рублей. Старый поинтерес. Это именно китенок с нами. Да машина, отъедьте мы, мужики, блядь. Дорожное движение сломайте. Нормальный? А? Нормально тебе было? Идёт, работает.